Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова и я сейчас в этом видео хочу вам рассказать, как в сервисе Canva можно сделать PDF. PDF это такой формат, с помощью которого передаются учебные пособия, пишутся книги. И часто вы, наверное, слышали, что люди говорят, я, я получила PDF, я отправлю PDF. PDF – это такой формат, при котором передается очень хорошо рисунок, очень хорошо передается качество, цвет. Поэтому все люди, занимающиеся в интернете, любят этот формат и его нужно обязательно уметь делать в PDF. Итак. Вообще PDF можно делать в совершенно любом размере, который только вам нравится В этом сервисе во всяком случае А Я вам покажу на примере А4 Потому что А4 это ну, формат книжечки Формат такой обычный, используемый И поэтому давайте посмотрим вот именно на этом формате Итак, нажимаю на этот формат У меня открывается еще одно окошечко вот, и совершенно пустой такой у нас получается листик. Что мы делаем? Сейчас мы найдем подходящий для этого. Первая страничка у нас, смотрите, это у нас будет табло преображать. То есть мы... Уберем вот эти маленькие буковки. То есть видите, здесь каждая часть отвечает за какой-то свой рисунок. И нажав на определенную часть, мы вот, вот в этой части изменим цвет. Мы сделаем голубой. Вы можете впоследствии делать, как вы только считаете нужным. Потому что это ваш дизайн будет, и вы будете делать так, как вы хотите. Но поскольку у меня уже вот так получилось, что у меня все синие. Ну вот, как-то вот так получилось Так, и значит Вот эту картинку мы тоже заменим Заменим На мою фотографию Которую я тут приготовила На меня везде Используется вот. Уменьшаем и увеличиваем фотографии. Мы за уголочек помним Чтобы не, не, не Размер не, не, измени, не изменить Так, а вот Вот этот вот Название мы переносим вот сюда. Сейчас мы уберем внизу маленькие буковки. Они нам не нужны. Мы не так будем. А в принципе, можно там оставить автор, например, такой-то. Вот. А здесь мы разместим. Я просто вам покажу, как можно тут все менять. Как в детском конструкторе, я еще раз повторюсь. Так итого у нас осталось нам заменить, только так можно повыше поднять фотографию. Так как написать. Пост. Так, ну, размещаем по, текст, по центру текста, и, может быть, его можно сделать чуть крупнее. У нас черный, мы его меняем на белый. Не будем как бы нарушать традицию. Книжечка, это вот такая у нас будет обложка. Так, далее, что мы делаем? Для того, чтобы нам написать, собственно, PDF, мы, я приготовила, вот смотрите, и вы должны то же самое приготовить. Во-первых, сам текст. То вы будете писать. мои картинки, которые я готовила для постов. Поэтому мы их возьмем. Опять же, еще раз повторюсь, это для примера. Мы добавляем страницу, точно такую же пустую. И что мы делаем? Поскольку у нас такая вот синяя гамма, мы добавляем рамку. Смотрите, да, ну для того, чтобы как-то обозначить листочек. Я пишу рамка, рамка. Так, рамка. И нажимаю на Enter на клавиатуре. Сейчас мне выдаст, выдадут рамки. какие Вот эту самую обычную простую рамку подбираем. И пока мы ничего не написали. Да, хотя можно и оставить так вот. Вот такая у нас рамка получилась. Ну, как бы листик. Так, и что мы теперь сюда вставляем? Мы сейчас вот сюда загружаем, во-первых, картинку. Вот отсюда с этой папочки. да На любую сейчас я горизонтальную загружу нажимаем на мое нажимаем добавить собственное изображение и мы ее размещаем то есть нам что нужно сделать для того чтобы нам разместить какую-то картинку мы должны для нее приготовить рамку помните да идем в элементы идем в рамки берем обычную квадратную картинку вернее даже нам не квадратную, нужно а вытянутую такую длинную и теперь уже мы вставляем эту картиночку вот вот сюда вот видите как сделать шаблон вставляем нажимаем на текст добавляем добавить заголовок например так и вставляем сюда и вот так вот и уже здесь мы равняем его по размеру вот, и вот таким вот образом, смотрите, получается у нас первая страничка, как написать пост, вторая страничка, личные посты. Так, третью страничку, чтобы нам не делать ее заново, мы просто вот нажимаем вот сюда сбоку. И у нас получается тот же самый размер. Только мы теперь уже добавляем другую картинку. Вот, это, соответственно, мы тоже убираем и оставляем другой пост. Например, интригующий пост у нас. Это все у нас не умещается, поэтому мы все это убираем. Конечно, текст нужно все подбирать, ребята, все нужно подбирать. Интригующие посты мы выделяем. Вот, мы сделали две картинки, смотрите, две картинки. Двоечку мы тоже делаем голубую. Так, и теперь самое главное, ну и так далее, делайте все 9 страниц. Если вы, например, хотите вот здесь написать, вот здесь вот уместится вот такой вот, Пример, допустим, сейчас напишем вот здесь вот, да, здесь вот так вот, раз. И напишите пример. Ну, пример. И на этот пример вы, например, вставляете свой какой-то пост. Вот так вот, давайте сделаем. Любую ссылочку берете, копируете. В данном случае я взяла свою страницу. Вот так вот, пример. И нажимаете на еще, на ссылку. И вводите сюда свою ссылочку. Вот. Применить. Вот. Можете тоже слово «пример» выделить тоже каким-то другим цветом. Потому что это будет ссылка. Она будет другая. Надо, чтобы она выделялась, что это ссылка. Так. Теперь. Теперь мы, значит, скачиваем. Смотрите. Нам нужно... Во-первых, определить тут сам формат выходит, PDF для печати рекомендуется. И у нас вот три листа получилось. Первый, второй, третий. Мы так и пишем. Смотрите. 1-3. меткие обрезки под выпуск. Не знаю, не, не знаю, что такое скачать. И мы скачиваем. Сейчас я вам покажу, что получится. Открываем. Вуаля! получилась вот такая вот книжечка. Смотрите которые вы передаете своим. Вот такая красивая книжка получилась. Видите? Очень-очень даже ничего. Что главное? Ну, конечно, все это нужно делать более тщательно, продумывая дизайн. Подготовь, ведь нужно картиночки, естественно, вот и точка у меня получилась, черная, это недопустимо, конечно. Но что главное смотреть, на что вы должны обязательно обратить внимание. Главное в PDF это структура. Это структурированность текста и структурированность, чтобы взгляд упал именно вот на аккуратность. Чтобы взгляд упал именно на на структуру, то есть все понятно. Личный пост, раз-раз-раз прочитали, картиночка там, про меня. Допустим, здесь должна быть какой то картинка про личный пост. Здесь интригующий пост, пост, который сохраняет интригу. И мы нажимаем на пример, который я показывала. Смотрите, и переходим на мою страницу. Вот такая вот очень интересная, очень, очень правильная очень правильная подача материала. Если вы хотите сделать не в таком вот формате, как я вот вам показала, да, не в формате вот такой книжки, потому что некоторые делают именно горизонтальный расклад. Но ну, вот у меня здесь фотография, когда увеличилась, видите, не очень качественная получилась фотография. Это тоже недопустимо абсолютно. Фотографии должны быть четкие. И это нужно все тщательно просматривать. Вот хорошая фотография, она хорошо смотрит. Ну, вот давайте посмотрим еще раз на фотографию. Посмотрите, что получается в исходном виде и что получается в конечном виде. Вот такой вот, вот такая вот книжечка. Ну, я думаю, в целом понятно, я объяснила, как делается pdf если вам понравилось видео если вам все понятно поставьте пожалуйста лайк под этим видео и подписывайтесь на мой канал я регулярно выкладываю такие технические уроки которые помогут вам легко создавать свои картинки свои pdf я думаю что без труда в этом сервисе